Так, дальше у нас с вами по плану... Что у нас с вами дальше по плану? Дальше по плану выполнения остальных дополнительных квестов, которые мы здесь можем с вами найти. И один из них это Прорицатель и Падение дома Риордон. Ну и еще Чудовище с болот. Давайте Падение дома Риордон сначала сделаем, потом к Прорицателю зайдем. Потом Чудовище с болот, потом займемся уже непосредственно сюжетом. Так, найди, найти семейный особря, особряк, особряк, да. особняк Риордонов. Мы, кстати, сейчас, походу, сзади к нему подойдем. Я точно не помню, вроде этот квест должен быть связан со второй частью. Или не он. Сейчас узнаем. Должно быть, об этой усаде, старушка и говорила. А, ну как обычно, смотрите. Все как всегда, переносишь сохранение из второго ведьмака, и как всегда у тебя ничего почему-то не переносится. Что это за хрень? У меня здесь лето из гулеты должен быть, где он? Где он? Вот где он? Не, ну я как бы не буду сейчас уже там скачивать какие-то сохранения, потому что... Ой, он, двери? Видно, конечно, на самом деле, то, что вот квест с летом мы пропустим просто потому, что у меня сохранки не перенос... не перенеслись нормально. Бесит. Бесит. В этом году летняя жара пришла раньше, чем обычно. Гумберт совершенно не, не сносит, Он всегда, когда я выхожу на реку с пастушками. Говорит, что я не должна им помогать. Но по-настоящему он бесится, когда я разговариваю с Яном и Фредом. Хочет, мол... Благородная дама не должна якшаться с отребием Мол, то подрывает его авторитет Может быть, когда спадет жара, он успокоится и Сколько убивают меня Я люблю брата и благодарна ему за то, что он не продал менее после смерти родителей Но ну, как им хотелось бы мне жить в другом месте среди других людей У нас гость, это сын помещикова из окрестностей Гурсвелина Во время охоты он заехал в наши земли и попросился на нашли Какая радость, наконец какие то какие-то события Пришло время признаться, я люблю Родерика И чувствую, что он меня тоже любит Надеюсь, Гумберт, Гумберт будет рад Рассказала Гумберту о нас с Родриком, Он просто взбесился, кричал, что он мне неровнее. Может быть, удастся его переубедить Гумберт неулови... неумолим Но я не намерен жертвовать любовью всей своей жизни ради него Если он не оставит не выбора, я сбегу с Родриком. Чей-то дневник Чей-то, Долорос, чей Так, ну пойдем Я слышу что-то А вот еще, да Так, полегче, уважаемый. Нормально. Так, я все собрал, да? А, там еще кто-то есть. Только он уже почему-то за домом находится. Ха. Они близнецы? Надо думать, это и есть брат старушки. Ключ от сарая я подобрал, да? Так, здесь у нас кто? Покажи, вот. что умеешь. Тоже призрак. Так, ты это, не беси меня. Ну. Спасибо, наконец-то. Так, ну вроде все, да? То есть нам еще осталось забрать награду из сарая. Не из этого. Блин, вообще обидно. У меня должен быть здесь лето. Но у меня почему-то ничего не сохранилось Как всегда когда жили? Ну не, сохранилось, просто ну, перенеслось неправильно есть. Хотя вроде Это... я смотрел Пытался посмотреть, чтобы у меня последнее сохранение из второго Ведьмака у... Перенеслось Погоди, тут кстати что-то еще есть Тут что-то еще. Видите? На мини-карте обозначается. Подожди, я что-то не понял. Что-то здесь есть. А что тут? А, может, задом надо задом? Да. За дом надо зайти. А, ну вот, да, смотри, тут что-то есть. Пещера какая-то. Сюда очень давно никто не входил. Тут, кстати, очень много лута. Ну, конечно, такого себе лута, но пойдет. А что у нас тут? Сори, стена. Скелет у стене. Ну что ж, такое случается даже в самых порядочных семействах. Странно. Эта стена выглядит так, будто ее построили позже остальных. Мужик. Ему было лет тридцать-сорок. Несколько страниц вырвано. Прощальное вот письмо Гумберта. Это что -то что -то ее брата. Вот и пришло мне время умирать от голода от одиночества в темноте в собственном имени, где мои крестьяне прямо за этими стенами собирают урожай. Кричать бесполезно, никакой крик не слышен снаружи каменного склепа, в котором меня замуровал этот подонок Родерик. Но не самое страшное, что он со мной сделал. Он похитил мою Долорес. Я проклинаю его, и тысячи проклятий пусть падут на Родерика из гор Горсвелена. Не, жи... не за то, что он отнял мою жизнь, не за то, что он отнял мою жизнь, за то, что отнял у меня тут, что придавал моей жизни смысл. Если кто-то найдет эти мои останки и эту записку, отащите мою сестру Дол... Долорес Риардон. И расскажите ей правду. Я был убит ее соблазнителем, человеком, который... ради которого она меня бросила под лицом по имени Родерик из Горсвелина. Он напал на меня сзади, оглушил и замуровал в стене. Ему даже не хватило смелости перерезать мне горло. Но несмотря ни на что, я надеюсь, что с ними она будет счастлива. Если так, то я упокоюсь с миром. Если он придаст ее, мой призрак не даст ему покоя до конца его презренной жизни. Пусть он сдохнет, как я, одиноким и всеми покинутым. И так я умираю в темноте от голода и жажды. Боги, надо мной. Ну, понятно, короче говоря, ее вот этот вот. Любовь всей э, ее жизни. Непонятно зачем. Убила его брат, ее брата. Замуровала в стене. Это же вообще капец. Нет, ну серьезно, ну, блин, лучше убить уж человека конч... окончательно, но ну, не оставлять его замурованным в стене. То же самое, что быть похоронен... похор... похороненным заживо. Это же просто. Такое ощущение, что здесь леший где-то ходят. Так, тут накеры. Валим отсюда. Быстрее. А что это такое? Ладно, это мне, видимо, знать не обязательно. Так, ну нам обратно в залипье, получается, нужно. Лагерь бандитов, кстати. Ну, сколько мне еще ждать? Да я же... Да ты-ты задрал! Ничего, плохо я его так все загнал в уголочек. Ну камон, ну ты не можешь его в спину ударить, что ли? Ну, Геральт! Ненавижу щитовиков конец то Ого Слушай, неплохой лут Так-то тут лежит Арбалет, кстати, у меня есть Не, ну эти мечи, они все хуже моего Ну, сейчас, давай Помедитирую До утра как раз Как бы не наехал мне сейчас никто ну вот я про это и говорил, да. Угу. Фу, иди давай отсюда, отсюда во. Так вернуться к Долорес, надо с ней поговорить. Вообще со сообщить ей о том, что ее уважаемый возлюбленный не самый хороший приятный человек на земле. Ну и заодно закончить этот квест. Обидно то, что лета здесь нету. Бесит. Бесит. Почему у меня так ублюдски перекидывается сохранение? Что это такое? Я лето пощадил во втором Ведьмаке, если что. Откуда ну, жалко, конечно, Ну ладно. А вот и ты. Что с моим домом? Там уже безопасно. Но у меня есть и печальная новость. Я нашел твоего брата, замурованного в стене. И вот это. Так значит, Родерик, значит, мой муж, его убил? О, небо! Мне очень жаль. Правда бывает жестокой. Но время назад не вернешь. А ты, случайно, не находил шкатулки с моими сбережениями? Я видел ее. Это очень щедрая награда. Ты ее заслужил. Мне пора. Да хранят тебя боги. Да, 100 флоренов это, кстати, 300 крон. Действительно, достаточно щедро. Так, что у нас дальше с вами по плану? По плану у нас с вами задание... Прорицатель и чудовище с болот, да? Может что-то еще? Подоб квестом у нас что есть? Ну, подоб квестом да, это все получается. Но можно еще по снаряжению школы Грифона пройтись будет, да. Так. Ага, понятно. Ну придется здесь скакать, знаешь, что у меня быстрого перемещения нету пока. Селубеньковая, по-моему, она называется, да? Так, ладно, давай сходим сейчас к Штейгерам сначала. Там оттуда сгоняем к этому Селубеньковому. И потом по заказу чудища с болот. На котором мне, кстати, скорее всего, будет больно. Будет больно, потому что. Оно 12 уровня, я только недавно апнул 8. -й. Кстати, насчет э, уровня, можно мне прокачать, пожалуйста, спасибо Тут недалеко, в принципе, быстро доберемся Там еще будет задание по поводу убийства королевской виверны Но оно мне по уровню еще слишком высоко, я туда не пойду Ну, кстати, на удивление, довольно мало квестов по дороге я тут нашел. Ого. Ого. Да, на башку, да М -м -м. Попробуй, рискни. Ну, Геральт! Вот. Все нормально. А ты что завтыкал-то, алло? Геральт, ты ч втыкаешь? Ну, У меня Геральт почему-то втыкает. О! А что а это было? Да не беси ты меня своим арбалетом, скотина! Давай, иди отсюда! Задрал! Упади там куда-нибудь! Блять, не научить. Ну Вот реально. Да задолбал ты, скотина. Иди, давай отсюда. Наконец-то сдох, блин, бессмертный какой-то чел вообще. Сам иди. Вот, отлично. Так, что у нас тут? Ну неплохо, в принципе. Перчатки топорника – это неплохо. Что-нибудь еще? Да, это уже неплохо, неплохой лут в целом-то. Это правда не стоило того, чтобы я вот так вот стоял и перестреливался с этим ублюдком на арбалете. Так, давай посмотрим, что у нас дальше. Прорицатель в 150 метрах. Не очень далеко, но идти пешком что-то мне не хочется. Да, да, я тебя слышу. Отстань. Я тебя тоже не особо люблю. Тоже он мне тут начинает. Так. Угу. Сейчас, сейчас. Привет, ты знаешь меня? Я не знаком с тобой, но видел много раз. У меня есть дар. Я умею видеть будущее. Твое тоже. Подозреваю, что не за бесплатно. Много я не попрошу, если у тебя найдется что поесть. Я не помню, кстати, есть у меня еда или нет. Держи. Спасибо. Такой дар заслуживает пророчества. Ну, слушай, Я вижу белого волка. Он смотрит, как великая змея, кусает и пожирает серебряную лилию. Он хочет ее остановить, но змея быстрее. Лилия должна погибнуть. Это не будущее. Я это уже пережил, а ты, должно быть, услышал в какой-нибудь балладе. М -м -м. Чем старше я становлюсь, тем мутнее становится мой третий глаз. Но если бы ты принес драконий корень? Это редкое растение. Редкое, но когда-то оно росло в пещере к юго-востоку отсюда. Ой, ну ладно, хорошо, давай посмотрим. посмотрим. может оно еще там. Давай посмотрим, поищем. Задание, конечно, из серии «Подай, принеси», но в принципе ладно. Не будем заострять на этом внимание. И более того, у меня всего одна ласточка, и мне кажется, что это чревато, да? ка я промедитирую. Вот, да, все нормально. Нет, если бы я играл на низком уровне сложности, у меня при медитации бы здоровье восстанавливалось. Ну как говорится, сильный не тот, кто сильный, а тот, кто сильный. Обожаю мод на падение с любой высоты. Вот серьезно. Так, тут кто-нибудь есть? Не... Я просто сомневаюсь, что мне просто так возьмут и дадут забрать корень. Ну да, конечно, вот. Иди, да! Падла. Так, ты там это... Остепенись. Так, что у нас тут? Есть? Драконий корень. А, ну да, есть. Интересно, старик и правда увидят с ним будущее? Сейчас узнаем. Ну, кстати, тут гули второго уровня, так что меня не особо как это все задело. Ладно, пойдем. Квест с, проли... с прорицателем все-таки... Относительно быстро проходится. Так, потом пойдем по заказу Чудище с болот А там уже можно будет пойти по сюжету Потому что все равно остальное Мне недоступно Потом вне записи я посмотрю по знакам вопросам По вопросов побегаю Пооткрываю их, потому что они да Мне раздражают на а карте Значит, открытые. Давай с ним поговорим, я не смогу выполнить это сейчас в любом случае А вы, Милсдаль, на север путь держите? А что? Как ежели на север, может, глянули, что с нашими ребятами случилось? Больно долго они не возвращаются Так сколько ты собираешься мне дать? О, мы думали Да-да, вы награду заслужили за хлопоты так, давай 280. Если вы согласны, то я отлично. Чем вам помочь? Недавно с юга шел караван купцов наняли наших ребят, чтоб им дорогу до мостов показали. Вчера должны были вернуться. Хорошо, я посмотрю. Томил, мой брат их вел. Пушковитый парень. С ним и говорите. Остальные-то. Э! Ну, это потом, я все равно не смогу что-то выполнить. Там, по 22-й нужен уровень или что-то около того. Так, ну привет, я тебе другу ни корень принес. Не вернулся. Опять дождь пошел. У меня есть то, о чем ты просил. Спасибо. Дай мне минуту. Вперед к одинокой башне на перекор метели. Он идет по следу Ласточки, но Ласточка не слушает волчьего воя. Она взлетает высоко-высоко. Она знает, что это ее последний полет. Эсту да будет так, внемлите знамением. Мир умрет, погруженный в холод, и возродится с новым солнцем. Воспрянет он из старшей крови, из хены хаэр, из зерна засеянного. Пророчество и тлины. Оставь меня. Иди, иди уже. Да, все же понятно. Хорошо, я понял, спасибо. Так, ладно. Я ничего не понял. <с> не, ну хорошо, я, -то, я понял. Ну вы, наверное, не поняли, те, кто не проходил эту игру. Так, давайте у нас теперь чудище, чудище с болот. Заказ есть. А там уже по хозяйкам леса можно будет пойти. Так, деревня Штейгеры, поехали. Ну, кстати говоря, за этот заказ можно получить нормальный денег, потому что, насколько я помню, он нам не сразу всю сумму выплатит. Похоже, дождь собирается. Да он тут, по-моему, все время собирается. Он, по-моему, вообще не останавливается. Так, ну чего у нас тут? не не не не не идите в задницу. Геральт, беги, пожалуйста. Не хочу, не хочу с вами разговаривать, не хочу. Все, вот, спасибо. Еще одна, ну ешкин дрын, ну что такое-то, а? Вы меня в покое оставить можете, нет? Что тут вообще, что это? Любопытно. Крайне. А откуда налетает? Где? И, ну давай я, конечно, к ней подойду, но... Ну что, откуда? Ну я заблокировал, но ну, что так у Ну стоять, куда? полетела. полетело. Ну, ладно, это было просто. Так, пойдем. На чуде сейчас болот. Мы так и не дошли до него пока что. А пора бы уже морчновато тут, конечно. Какой-то странный туман, кстати, зеленый. Уважаемый, будьте осторожны. На болотах чудище сидит. Кто в туман войдет, то Тома не увидит. Я так понимаю, это ты повесил в Штейгерах объявления. Понятное дело, я. Хорошо, хоть кто-то читает эти писульки. А то я 60 яиц отдал писарю за помощь. Нифига я себе. Я могу помочь. Заплату. Разумеется, за даром-то даже Волк лук не тянет. Ну и сколько? Боюсь, мне надо больше, чем волк. Сколько ты готов заплатить? д uh, давай. Ох, дорого вы берете за услуги, мастер Ведьмак. Ну, пускай так. Я согласен. Ну, согласен и хорошо, хорошо. давай. Я берусь за работу. Где искать чудовище? Так к югу отсюда начните. Только осторожней. Над этими болотами мор какой-то висит. Глаза щиплет, в горле скребет. Да так что задохнуться можно. Ничего страшного, мы справимся. Ну пойдем посмотрим, кто тут на болотах суету устраивает. Вообще туман странный, я согласен. Может туманник? Здесь что-то есть. Ну, сколько мне еще ждать? Да ты охренел, что ли? А давно у нас утопец только дамажит, а? Что-то здесь есть, надо использовать. Два... Подожди. вот другой разговор. Так, ну давай. Там, я так понимаю, сейчас секунду надо сначала промедитировать, потому что у меня опять нет эликсиров. Так, ну что у нас тут? Следы за иллюзией. Это интересно. Как ты разные. Значит, особей несколько. Ну, или это трупоеды. След был скрыт магией. Это уже интересно. Ну давай посмотрим. Необычный туман. Тот запах. Кажется, пахнет металлом. Металлический туман. Опа, стой! Я что-то нашел. А, след под досками. Он даже оружие не успел вытащить. Чудовище должно быть напало из укрытия. Похоже, это старый туманник, который прячется за иллюзией. Ну давай поглядим. Ух ты, мать твою, что это такое? Так, найдите логово Туманника. <свят> <свят> а где оно может быть вообще? А, вот, пещера какая-то, да? Да, вот она. Иллюзия. Ну вот, меня уже встречают. Встречают, сказал... Капец, блин. Как я буду с ним драться, если туманники такие твари сильные? Опять. Ну, а Я не знаю, как я буду бороться с ними, вот серьезно. Сильные сволочи. Должно быть из-за тумана. Да, вот я тоже думаю, что они такие опасные. О, серебряный меч медведя, кстати. А -а -а, я какой-то меч подобрал. Ну, фиговай. Слабее моего. М -м -м. У меня было 0% прочности на мече. Понятно. Так, ну хорошо. Давай попробуем помедитировать еще раз. Может, нам это поможет как-то. Сомневаюсь, конечно. Так, что по рюкзаку? У меня есть еда. Водичка вон Ой, стоять Тут есть сундук Неплохой, кстати Отвар Так, есть тут еще что-нибудь по луту? Или это все? Ну это все Теперь только с ним драться Но ну, я, мне кажется, сейчас буду долго это делать Боже ты, господи. Ага, на него Игни действует, я понял. Ага, ни хрена себе он бьет. Пол хп мне снес одним ударом. Да ты ты Так, я понял, мне тут по ходу бой очень больно. понял тихая тихая тихая отлично да почему бы не понизор по почему бы не позастревать в текстурах думаешь я тебя не вижу скотина вижу вижу ох это твою мать быстрее быстрее Хилься Да не застревай ты придурок Не не не все все все все все в порядке Пока что вот все можете дальше можно конечно сейчас Да убей ты, господи, ну... Ну и где ты, ублюдок? Ну ты почти переигран, лох Да блядь что?! О боже мой, какой же капец! Боги, господи, меня чуть пять раз не грохнули. Я не знаю, как я это сделал. У меня закончилось все, у меня закончилась еда, у меня закончились эликсир, у меня закончилось просто все. Боже мой, это наверное был самый потный бой. Пока за все прохождение, которое я записал на YouTube. Реально, это самое потное говно, с которым я сейчас пока столкнулся. Ох. Господи. Я его, наверное, бил минут, минут пять, наверное, просто. Я пытался от него ворачиваться. Пять раз чуть не умер. Боже. Я ненавижу этот заказ просто, потому что я его когда, каждый раз, когда я его выполняю, абсолютно каждый раз. Меня почти убивают Потому что он, он бьет так, что он с двух ударов тебя может спокойно убить, вообще Фух, Капец Я нахожусь в легком, Нелегком шоке Какие вести? Я чуть не сдох Какие вести? Убита мгла развеялась вот ведь в деревне обрадуются ну, вы заслужили награду Прошу, и счастливого вам пути и дал меньше чем мы договаривались потому как мастер ведьмак я ведь из-за этой бестии торф копать не мог а семью то кормить надо у меня едва едва два пригоршня крон осталось а мне бы инструменты еще прикупить милосердствуйте, я заплачу в два раза больше заплачу только через неделю как на ноги встану Ой, ладно будь по твоему но если ты думаешь, что я забуду, тебя ждет неприятный сюрприз. Спасибо, мастер-ведьмак. От всего сердца спасибо. Да поможет вам милители. Пусть давай работай. Давай за работу. У тебя неделя. Я эту неделю буду сидеть здесь и медитировать рядом с тобой, ты же понимаешь? <связать> Ой, вы себе представить не можете, как я <связать> сидел тут просто на каком очке, на каком Просто мне смея. А знаете вот тот самый момент, когда <laughs> мужик это сидит с него пот льется просто такой. <laughs> вот это был я только что. Ой, так это четвертый день, да? Это уже пятый. Там придется восемь подмедитировать. Шестой. Седьмой. Геральт, тебе нужно найти Цири. Да, да, да, еще недельку помедитирую, подожду свои награды, а потом, конечно, отправлюсь на поиски. Обязательно. Так, ну вообще, вот, по сути, сейчас он должен уже закончить. Ну вот, да. И Ведь, за неделю баг? дождь не прошел, Я серьезно? Стую. Где мои деньги? Вот, возьми. В два раза больше, как и договаривались. Уж кто как, а я слово держу. Со второго раза. Ну да забудем об этом. Спасибо, и пусть тебе повезет. Так, ну ладно. Выполнили. 540 крон, это очень... Это прям по-божески, на самом деле. Это очень неплохо. И тут еще меч нам хороший. С этой тварей, которая просто не мог убить, наверное, минут 10 упал. Хотя бы не зря старался. Так. А, тут, кстати, новое задание деревня Штейгеров появилось. Давай сейчас забежим сюда, посмотрим и, наверное, отправимся по заданию хозяйки леса уже по сюжету. Так сказать, засиделись. забегали со всеми этими дополнительными заданиями. О боже. Мне прийти в себя просто. Я, я не знаю. Это, это... это было так... <смех> Больно. Ну ничего. О. А тут что у нас? Минус один. А гарпия разве... А, вот, да. Это все? Да, это все. А что тут вообще? Этот голос сейчас запетушился, как у подростка 12-летнего, так. Я не знаю, что я подобрал, но. <laughs> я что-то подобрал. Так, ну мы добрались до штегеров. Интересно просто, а что тут будет За задание на доске объявлений. Да, можно и так сказать Найму ведьмака Так, ага, это, я так понимаю, у нас Задание вылитый ведьмак Староста Залипья, кстати, а что Староста Залипья делает здесь Не объяснит? Так, что тут еще у нас есть полезного Есть что-нибудь полезное, нет? Может сюда сходить а давай сюда сходим. По этому знаку вопроса. В любом случае, э -э, я сейчас буду заканчивать эту серию, потому что я уже, как я обещал, долгими я их делать прям не буду. но ну, по крайней мере, постараюсь. Это леший? э не-не-не-не-не, -э -э -э, вы ч? Идите в задницу. Какой леший? Ты что, шутишь что ли? Ты шо, Волк, ну ты-то отвали от меня, а? Он меня преследует. Я отказываюсь. Это комментировать. Грод Драконобойца. А, ну тут у нас, как я помню, этот был. Тут как раз снаряжение школы Гарифона лежит. Но мы с вами его сейчас соберем. Давайте по ближайшим знакам вопроса тут пробежимся. Может что полезное увидим Что вообще тут есть поблизости? Давайте вот последний знак вопроса я изучу и На этом наверное, попрощаюсь с вами Не, а так, в принципе, мы с вами молодцы, ребята, одиннадцатая серия уже ведь по ведьмаку При этом мы выполнили только один сюжетный квест велини Ну, как всегда Сокровище под охраной А, это Мишка Эй, Мишка Да ёшкин дрын, ну... Вот Ешь, корола! На ну, самом деле немножко устал уже драться за, это, за все это время. справились и серьезно я ради этого дрался с медведем спасибо спасибо так ну ладно тогда в следующей серии ребята с вами пойдем по заданию хозяйки леса уже полноценно